Приветствуем вас на канале Мой дело ТВ. Почему просто нельзя не вести деятельность в компании? Интересный вопрос. Он остро строится в последнее время после того, как дела бизнеса не слабо пошатнули пандемии и санкции. Сегодня мы расскажем, почему так делать нельзя и чему это грозит. В первую очередь это связано с тем, что даже в отсутствии фактической деятельности организация обязана сдавать отчетность в установленные законом сроки. О чем наш эксперт расскажет подробнее. Если организация в течение последних 12 месяцев не представляла в налоговую отчетность и не осуществляла операции ни по одному банковскому счету, возможны следующие негативные последствия. Штрафы за несдачу отчетности, взыскание недоимки по штрафам с расчетного счета. Наложение на расчетный счет компании инкасса и даже блокировка расчетного счета, что не позволит вовремя получить оплату в случае необходимости возобновления деятельности. И этот список рисков еще не полный. Да, помимо уже сказанного, всегда остаются еще риски относительно сотрудников. Да, все верно. Дополнительно вероятны проблемы с трудовой инспекцией и суды с сотрудниками, если они массово и принудительно отправлены в отпуск без оплаты или принудительно уволены, или не оформлен простой с обязательной оплатой и так далее. Дело в том, что просто так поставить ситуацию с сотрудниками на стоп и увольнять без обоснования и без гарантированных законом выплат нельзя. Это активно подтверждается судебной практикой по трудовым делам в последнее время. И никто не исключает еще проблему с игрой. Марина, расскажи о них подробнее. Да, да. Как минимум, не исключено признание налоговой сведений о руководителе или об участнике недостоверными. И еще такая организация может быть ликвидирована принудительно. И это только часть примеров возможных рисков. В зависимости от конкретной ситуации, они могут быть и более значительными. Если вам интересно, какие последствия несет принудительная ликвидация, вы можете посмотреть другое наше видео на эту тему. Ссылка на него представлена под нашим видео. Компания ⁇ Мое дело ⁇ всегда готова подсказать вам безопасный вариант решения ваших проблем в рамках закона. ⁇ Мое дело ⁇ всегда готово предоставить свое крепкое плечо в любой ситуации. Если вам необходимо время чисто для бизнеса, делегируйте ведение учета, подготовку и сдачу отчетности нашему аутсорсингу. Причем сделать это можно не только в бухгалтерской, но и в юридической части. Если у вас остались вопросы, обращайтесь в комментариях под видео. Также будем рады вашим запросам на новые темы для разбора. Удачного вам введения бизнеса!